Всем привет. Сегодня речь раз пойдет о кофре и о том, по сути, как можно его закрепить, используя вот такие вот замечательные крепления Link, которые можно приобрести, в принципе, в любом магазине, кто их торгует. На самом деле, крепить этот кофр очень-очень просто. Используем только, в принципе, эти крепления, напильник и ручки. Итак, погнали. Я покажу, как я его сделал, как его закрепил. Может быть, кому-то это поможет. И может использовать такую же методику. Погнали. Что? Значит, поехали дальше. Вот такие вот отверстия получаются. Они у меня, кажется, на первый взгляд, очень такие неровные, похабные. Но это не имеет значения, потому что в целом линк заходит туда очень плотненько и закрепляет, ее держит. То есть, вот так вот это сделано. Потому что, опять-таки, линк, он, назовем его таким вот образом, имеет вот такую -то поверхность. То есть... Не только первичную вот эту часть, но он, получается, и еще имеет некую вторую ступень. И вот, потому что, когда я первый раз вырезал четко по размеру вот этот ромбик, То вот такой думал, ну все, поставлю. А в итоге, получается, нужно, чтобы все это так вот, так вот плотненько прилегало. Потому что первый раз, когда я вырезал, у меня заходило вот так... А нужно, чтобы было вот так. И, соответственно, у нас теперь крепим. Теперь самый важный момент, ребята, который нужно не упустить. А, помимо всего прочего, вот этого всего богадельня, а, нужно, чтобы совпали все вот эти отверстия четко, чтобы кофр, получается, у нас четко встал в эти. А, для этого, во-первых, вообще, если мы планируем ставить вторую седуху, то обязательно нужно поставить сидуху, а потом. Опять-таки, не забываем, что у седухи имеется некий демпфер. Она так вот отклоняется, когда вы газ даете, пассажир давит своей массой на эту спинку. И она отклоняется, чтобы она не упиралась в кофр, а имела некий зазор, то как раз вот эта часть очень потребуется. Я что сделал? Банально просто поставил седуху, соответственно, поставил кофр, выверил некий зазор, когда раз подклонял седуху и получилось не вот так. Потом поставил такие некие пометки. И благодаря вот этим пометкам, соответственно, я впоследствии уже сделал я значит перевернул кофор, ну соответственно вот так вот маркерами нанес уже отверстие то есть для начала первую часть я сделал вот это впоследствии когда я вымерил ее то есть я перевернул площадку всю целиком и ее прислонил ее чтобы у меня четко попали вот эти маркерные линии и далее уже нарисовал вот такие вот пометки значит как как я их дальше делал? То есть я брал э, тонкое сверло и дрелью, соответственно, э, много разных отверстий делал. И потом, впоследствии, я как будто как фрезой проходил. И вот так вот э, дрель давил, и она фактически как фрезой вот эти все вещи прорезала. Так, как мне нужно было. В целом, ничего сложного. Это выглядит именно вот таким вот образом. Э -э приходится многократно, естественно, кофр снимать, э, переворачивать и напильником подтачивать размер. Достаточно очень неплохо напильником если он у вас крупная нога резьба вот как раз треугольным очень удобно а, в целом вот так это все очень просто ничего сложного главное руки смекалка как-то так сейчас покажу когда соберу уже готовый вариант как это все установлено ну что ребят хотел поделиться своим мини ланчбоксом а, многие знают которые вот возят здесь этот, этот мини ланчбокс все прекрасно понимают что он очень маленького размера у меня валялся без дела а, Кейс для хранения ну, обыкновенного автомобильного домкрата и он сюда на самом деле вошел прям идеально назовем так его размеры очень достаточно небольшие но тем не менее он очень гораздо больше может в себя вместить ей смотрите у меня вот здесь вообще инструмент стяжки смяжки топорик фляжка, струбцина Блок Сюда можно на самом деле вместо этого барахла Положить насос Ну пипец конечно очень удобно И я могу заметить что там еще много запас по месту Есть что можно еще положить Вообще как бы на заметку Можете вот такой вариант взять Почему бы и нет Просто валяется без дела А я его сюда пристроил Вот и все Зато прикольно так вот едешь На ну, небольшом кофликом. Так что можете на заметку также взять себе. Почему бы и нет? Мне нравится. Ну что, вот так вот выглядит уже кофр установленный. ГК-850. Полностью теперь я его доделал, закрепил. Вот так все это выглядит на линках. Все это очень плотненько прижато. Вот, собственно говоря, вот такие дела. Ну что, пользуйтесь на здоровье. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще будет много разных интересных лайфхаков. Лайф, лайф но ну, всем пока. Берегите себя, ребята.